В каждой стране своя культура, существуют свои порядки и свое понимание того или иного поведения, а также свое собственное законодательство. Но вот некоторые законы в тех или иных странах иногда, мягко говоря, вызывают улыбку на лице. Соединенные Штаты Америки не стали исключением. Сегодня я расскажу вам о пяти странных законах для мужчин и женщин в пяти различных штатах США, которые могут вызвать у вас недоумение. Итак, закон номер один. Штат Юта. Если женщина совершила уголовно наказуемое деяние при личном присутствии мужа, то судить будут именно его. Странный закон, не правда ли? Отличный способ избавиться от надоедливого мужа это совершить в его присутствии тяжкое уголовное преступление, тем самым упрятав его далеко и надолго. Закон номер два. Штат Теннесси. Женщины не имеют права управлять автомобилем, если только перед ними не бежит лицо мужского пола, которое машет красным флажком, предупреждая ее об опасности. К слову, этот закон уже отменен, но тем не менее факт в истории остается. Закон номер три. Штат Арканзас. Не чаще одного раза в месяц мужу разрешается не сильно побить свою супругу. А если два раза, то посадят? Закон номер четыре. Штат Южная Каролина исключительно в воскресенье и только на ступеньках мэрии мужчине разрешается отлупить свою супругу а если она не согласится туда пойти можно притащить за шкирку закон номер пять штат Агая. если в одном доме проживает пять и более женщин то он автоматически расценивается законом как публичный дом